Друзья, привет всем! Добро пожаловать на видео, которое кардинально изменит вашу жизнь. Вообще, если такие видео не меняют вашу жизнь, значит вы не работаете над собой. Это не такие видео, когда просто смотришь там, да, ради развлечения. Нет. Вы должны конкретно работать над собой. Я сегодня вам расскажу, что вам не нужно делать. Что вам не нужно делать, чтобы добиться успеха. Это проще. Не что вам нужно делать чтобы добиться успеха, а что вам не нужно делать, потому что, ну, 95% людей тратят свою энергию на такую херню, и это им мешает, они вот сюда, в свою голову, понабирают столько, столько, блин, херни, и это им мешает, из-за этого они ничего не могут, у них не остается энергии на успех, понимаете, я вам сегодня расскажу конкретно, что я удалил со своей жизни. И вам нужно удалить это со своей жизни. Вам нужно взять лист и выписать это все. Когда вы выпишете, вы посмотрите, какого хрена я вот на это все трачу свою энергию. Вот что вам нужно будет сделать. Обязательно. Если вы это не сделаете, я имею в виду, не выпишите, да, это не сработает. Если вы подумаете, ну, я себе запомню вот это все, да, Крутые советы, я это себе запомню, но выписывать не буду. Нужно выписать. Нужно реально выписать. Смотрите, от чего все беды, да? От чего все беды? От нервов, от переживаний всяких, которые мы вот сюда загрузили в свою голову. И потом раскручиваем это все. И от этого все беды, все проблемы. А от чего все вот эти вот нервы? От чего? Это все из-за того, что вы свое внимание направляете вообще не туда, куда нужно, вообще не туда, куда нужно, а тем более в этом мире, в этом мире, когда все корпорации, да, хотят заполучить клиента, когда все хотят управлять вниманием, в этом мире внимание просто, ну, просто на такую херню, ребята, уходит. Смотрите, первое, первое, выписывайте. Это негативные люди. Первое, это негативные люди. Вы не представляете, сколько энергии забирают у вас негативные люди. Смотрите, у меня в команде ни одного негативного человека. Вообще, у меня в жизни нет ни одного негативного человека. Ребята, это очень важно, чтобы вот вы пообщались с человеком, да, и у вас не было никакого осадка. Исключайте таких людей со своей жизни. Вам нужны только позитивные люди, только те люди, которые будут вас наполнять. Понимаете? А что из этого следует? Что дальше? Из этого следует негативное общение. Сплетни, пустые разговоры. Вычеркивайте, ребята, это все со своей жизни. Берите и записывайте сплетни и пустые разговоры. Удаляйте это со своей жизни. Дальше. Споры о политике, религии, доказательства правоты – выяснение отношений, это все тоже вычеркивайте, записывайте, я это все убрал со своей жизни, это так высасывает, ребята, энергию, дальше критика, осуждение, это мы тоже вычеркиваем, это все ведет к переживаниям, понимаете, это же все вот здесь накапливается, и человек это все раскручивает, раскручивает, и потом страдает, и потом у него нет сил ни на что, убирайте это все со своей жизни Бесцельная суета, да, когда вы суетитесь, знаете, как в этом видео. Иди суетись себе дальше, да, мне этот мир абсолютно понятен. Иди себе суетись, да, это твоя игра, я с тобой не играю. Хочешь тратить на это энергию? Пожалуйста, я не буду на это тратить энергию, ребята. Это все удаляем со своей жизни. Идем дальше. Попытки всем угодить, вычеркиваем, оказание услуг, о которых вас не просили тоже забирает энергию. Что еще? Записывайте это все, ребята. Бесцельное блуждание по социальным сетям. Сколько сейчас, да, вы тратите на это время? Подумайте. Именно бесцельное блуждание, когда вы залипли там в инсте, в тик-токе, да, просто залипли, никогда вы идете с целью. Я иду в социальные сети с целью, мне нужно что-то посмотреть. Посмотрел, все. Да. А там, да, как они работают? Они вам предлагают, вот, кликбейт, посмотри это, ты смотришь, какой-то прикол. Опа, 20 минут улетело, непонятно куда. Потратил свою энергию, отдал, отдал им энергию, отдал им внимание, отдал им свои деньги. Вычеркиваем это. Идем дальше. Убираем весь негативный досуг, негативные фильмы, негативную музыку. Негативные книги, негативные передачи, это все нужно убрать, вы не представляете, как это забивает вам голову, когда вот мне говорят, посмотри этот фильм, он такой крутой, ты будешь плакать, нахрена мне это, нахрена мне плакать, иди сам это смотри, я такое не буду смотреть, ты посмотрел, да, ты проникся, ты впитал это все в себя, у тебя начинаются какие-то переживания, какие-то эмоции. Ты начинаешь об этом думать. Потом в твоей жизни случается что-то. Ты начинаешь этот фильм проецировать на свою жизнь. Начинаешь переживать, начинаешь вызывать все это внутри. Вы представляете, сколько херни из одного фильма? А вы даже не задумываетесь об этом? Ребята, все в этой жизни взаимосвязано. Если вы думаете, вот я посмотрю этот ужастик, посмотрю это, посмотрю это, это на меня не влияет, влияет. Это все откладывается, откладывается, откладывается, и потом проявляется в вашей жизни. Вот почему вы негативные, вот почему у вас депрессуха, вот почему вы не можете добиться успеха. Вот когда я в детстве смотрел все эти расследования авиакатастроф, эти расследования там про убийц, воров, блин, это все сейчас влияет на меня. Я лечу на самолете, да, я уже думаю непонятно о чем, потому что я знаю, какой должен быть крен, если этот крен будет нет под таким углом, самолет сорвется. Нахрена мне вся эта информация, летел бы я себе спокойно, но нет, я уже это знаю, я посмотрел, ребята, это очень давно, когда я был маленький, я это посмотрел и сейчас. Я это помню. Я, блин, это помню. Понимаете? И вместо того, чтобы концентрироваться на чем-то полезном, ко мне в голову лезет вот эта вот мысль, потому что я когда-то в детстве посмотрел эту передачу по National Geographic, по-моему. Вот как это работает. И сейчас я перестал пичкать свой мозг вот этой херней. И я начал взлетать, да, я начал лететь к своей мечте. Негативная музыка работает так же. Ты начинаешь слушать, начинаешь погружаться, там, в юность, в детство, достаешь какие-то травмы, начинаешь об этом думать, начинаешь страдать, там, какая-то безответная любовь, помнишь, как тебе было плохо, вот, начинаешь, опять же, проецировать это все на текущую жизнь. И это все отнимает у тебя энергию. Поэтому я это все убрал, ребята, уберите это со своей жизни, вы увидите, как вы освободитесь от вот этой вот шелухи, которую вы сюда вот себе нагрузили, нагрузили, нагрузили, и она не дает вам, не дает на разных уровнях, не дает вам взлететь. Ну и самая главная вещь, которая отнимает у вас, наверное, ну не знаю, 50% энергии, это, это нелюбимое дело. Это, конечно же, тема для отдельного видео, но когда вы ходите, да, на нелюбимую работу, там негативные люди, там сплетни, в общем, да, нелюбимое дело, это, это большая проблема, это огромная проблема, с ней не так просто, да, вы сразу не можете вычеркнуть, да, нелюбимое дело, но вы можете вычеркнуть негативную музыку, вы можете вычеркнуть сплетни, вы можете это все вычеркнуть. Начинайте работать сейчас. Вот сейчас у вас есть список, да, вы вычеркните хотя бы там процентов 20, может быть 30, кто-то может быть и 70 процентов. Это уже хорошо, Вычеркиваете и сразу же себя останавливаете. Вот этот вот список, блин, это такая крутая вещь, помните я вам говорил, да, ты все из головы достаешь, и выписываешь, да, ты все раскладываешь на лист, ты освобождаешь голову, потому что в голове у тебя хаос, ты вроде бы помнишь, а так ты все выписал, так ты все структурировал, и ты видишь, повесил, взял этот лист на потолок, на стену, и смотришь, так, я сегодня вот общался с негативным человеком, почувствовал там опустошение, мне стало плохо, я это не буду делать, это я не буду делать. И они, эти правила, будут тебя четко вести по жизни, они не будут давать тебе свернуть. Ты вот приходишь с работы, эти правила у тебя перед глазами, ты смотришь и анализируешь свой день. Смотрите, чтобы вам было чуть проще это все понять, представьте себе шланг с водой, да? Вода это ваша энергия. И вот есть дело, которое вам нравится, вы туда хотите направить свою энергию, вы хотите полить, полить со шланга, да? Это дело, направить туда энергию. Но у вас куча дыр в шланге, очень много дыр. Нелюбимое дело, это прям огромная дыра. Всякие там негативные люди, негативные э, фильмы, куча дыр. И вот со шланга такая тоненькая струечка течет, да? И вы не можете там добиться успеха, да, не можете, потому что слишком мало энергии, она вся уходит непонятно куда, непонятно куда, на всех этих негативных людей это все у вас забирает энергию, ваш шланг полностью, блин, в дырках. Вот так это работает. И поэтому у вас ничего не получается. В общем, ребята, подумайте над этим. В следующем видео я вам расскажу, как восполнить свою энергию, что конкретно вам нужно сделать, что конкретно я расскажу, я делаю, чтобы восполнить свою энергию, чтобы у меня было много энергии, какие я делаю действия тоже конкретные. Тоже вы берете лист и выписываете это все. И вот у вас два листа будет. Один лист, что не нужно делать, другой лист, что нужно делать. И вы должны вот сюда направлять свое внимание. Вот так это работает. Каждый день вы должны работать над собой. Так, что я сегодня делал? Что у меня сегодня э, забирало энергию? Почему я это делаю? Анализируем свою жизнь. Я тоже не так вот, да, с первого раза взял, так, выбросил все со своей жизни. Некоторые вещи, да, я выбросил со своей жизни просто моментально. Негативных людей, негативные фильмы, музыку моментально выбросил. Я сказал, все, больше никогда не буду эту херню смотреть, я никогда не буду это слушать. И потом сразу же я э, пошел и скачал себе позитивную музыку позитивную музыку, веселую, которая, да, наполняет меня, да, в общем, ребята, на этом все, буду прощаться, я вам рассказал вот только что, что я убрал со своей жизни, и вы тоже можете это сделать, это не так сложно, как кажется, не нужны вам никакие знания специальные, навыки, подготовка, нет, вам просто нужно сказать, хватит с меня, с меня хватит, больше я не буду тратить на это свою энергию, не буду и жизнь моя станет лучше, жизнь моя изменится. Вот так себе скажите. Это проще, чем кажется. Взяли и сделали. Вот сейчас взяли и сделали. Конкретные вещи, вот именно конкретные, такие как фильмы, да, вы можете уже сейчас сказать себе, что я никогда не буду больше тратить на это свою энергию. В общем, я с вами, ребята поделился, дальше все зависит от вас, потом это у вас войдет в привычку, у меня нет уже никакого списка, я давно это все удалил со своей жизни и сейчас оно ко мне даже не липнет, меня даже там не тянет, вообще у меня уже другое давно направление, так же будет и у вас, в общем Ставьте лайк этому видео, если это видео было полезным, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, также подписывайтесь на все наши каналы. В общем, все ссылки будут в описании. Всех обнимаю, целую, увидимся в новом видео, пока!